Привет, друзья! Роман Анатольевич и я, Владимир. Рады вас приветствовать. Откуда столько энергии? Опять ты со свое. Опять тебе наркоконтроль послал. Чувствуется энергия, да? Очень. Энергия, слушай, во-первых, это врожденный дар, бонус. Мне повезло. Она мне послалась. А потом родители? Нет. А есть еще второй аспект. Мне все время кажется, что э, все недостаточно э, совершенно. И мне все время кажется, что энергии мало, поэтому я все время делаю так, чтобы ее было больше. Я все время занимаюсь тем, что я пытаюсь лучше слышать. Слушать. Я воспитываю осознанность себе. И это большой процесс. Скажи, пожалуйста, это правда, что у тебя на кухне работают только мужчины, и ты такой, у тебя патриархат на кухне? Ну, не совсем так. Дев... девушки, да, Девчонки в холодном цеху в основном, но жесткая на горячке. Ходит, просто ходят слышишь, что ты не берешь девушек на работу, которые бьют в горячий цех, чтобы не развращать мужчин. как нет, нет. в шахте. Мужики у меня как эти, как, как в страшных старых армиях, когда это... Слушай, а как происходит вот вопрос, не только формирование... Ты, ты задал вопрос, сам ответил на него. Нет, нет, нет. нет. Я на все ставлю такую свой оттиск, фильм. Я глубоко вникаю в процессы. Я это безумно люблю. И я вот такой ресторатор. Специфический и необычный. Я каждую штучку создаю сам, руками. В каждый проект, в каждый чертежик, каждую деталь отделки я... и вообще всю штуку я продумаю до конца. Во-первых, я прислушиваюсь, независимо от того, какой у меня есть опыт и сколько лет я уже прожил на этой земле, я все равно стараюсь заставлять себя слушать людей. Иногда твое эго начинает говорить тебе, что ты самый умный, и ты такой думаешь, что мне слушать вообще кого-то. Но это же большая ошибка, и мы совершаем ошибки именно тогда, когда ты перестаешь внимать. Вот это важная история, быть внимательным. Я прислушиваюсь ко всем вокруг. Я при этом никогда не копирую, это другая сторона, то есть я посещаю много ресторанов по всему миру, я вижу идеи, но я не перенимаю их, я не делаю копи копипейст, фото и потом вклейки. Ну ты делаешь сценарий. Услышал, подумал Я потом радую. на базе этого фундамента, это просто inspiration, это вдохновение, я Думаю. на базе его создаю. И э, очень часто я, конечно, меняю все вот так вот просто, горяча рубя с плеча, горяча Слушай, рубя с плеча. Ну это же стоит потом право. Иногда да, иногда нет, иногда опыт, иногда опыт опыт. ошибок трудных. Почему? Мы переделали из AlicWine в X-Wine и обратно в AlicWine. Это вообще кто так делает? Ну что, а я был и там, и там, и мне все понравилось. Ну, да, мне кажется, и, и, так, и, так, и, так и так было удачно. Людей, не убывал, кстати, и так и так было хорошо. Я и был вот небольшой это... просад, но мы в целом выровнялись. У тебя что не проект? просто словно ты бог маркетинга. Вот мы сейчас в обеденное время снимаем просто биток. Ну это зависть всем без исключения. То есть в любой точке Москвы Радость, есть. радость кармана, радость инвесторам но и самый Вопрос люди говорят, как, почему? То есть люди все говорят. Люди за высокие столы не садятся. За нами мы специально снимаем, сидят люди за высокими столами. Конечно, Ой, конечно красивая девушка. девушка. Давайте обнимемся. Подождите, не уходите. Господь послал нам роскошную женщину и она взяла и улетучилась. Вы видели это какой-то кошмар? Вот у тебя, что ты начал открывать там I like война один, потом там I like бар первый, ну второй это предложение сделать. Вроде как захотел сетевую историю запустить, потом раз, опять поменял. То есть это, это наитие. Этого все боятся, мои партнеры, что я беру помещение, и говорю, что здесь будет третья рыба моя, а мы строимся, а там, например, будет нечто другое. Это, ну, скрываешь, чтобы не скопировали. это не, не, неукротимое желание сделать лучше и лучше каждый раз. Ну, вот, Депо, например. Да, но ну, Депо шикарный проект у нас, конечно. Я тоже там, как и обычно, я строил третий лайк вайн а там будет ресторан Tinta. Партнерство инвестора и ресторатора – важная история. И точно так же, как мы выбираем деньги, точно так же люди, которые готовы проинвестировать, выбирают нас или не нас. Каждому свое. При работе со нужно понимать, что я творец. Да. Я такой ресторатор, который не потеряет, не, не украдет, ничего не сделает, но может потратить много денег, ну, потому что я создаю, да. создаю необычные вещи. Вот, собственно говоря, это мой стиль. Проекты такие, очень-очень-очень творческие, потому что я очень творческий. И это моя фишка, я реставратор. Слушай, Редотворец. а, а, а с точки зрения эзотерики ты не, не носишь никакую подкову на шее, там, за не знаю, волосы Мадонны, по, пояс Богородицы? Коготь старушки. Коготь с, с точки зрения эзотерики, эзотерики я занимаюсь большим количеством практик вообще в целом. Я много занимаюсь йогой, много занимаюсь медитациями, много занимаюсь вокалом, супер я тебе, уже преподаю даже йогу. Супер круто. Я да преподавал йогу, три недели назад я первый раз преподавал йогу. Людям. И давно ты занимаешься этим? Ну, лет с 18 я йогой занимаюсь. Вот вам, пожалуйста, символ здоровья. Вот видите разницу, Да, я прячу, а ему... А я дегустирую.